9 апреля в Петербурге стартует новый сезон турнира по смешанным единоборствам гран при М1. Первый этап, получивший название «Весенняя битва», определит полуфиналистов соревнований. Шаг чемпионству бойцам предстоит сделать не в привычном ринге, а в шестиугольнике. На презентации новинки побывал Станислав Федоров. С английского слова «рэйдж» переводится как «ярость». Ассоциация со смешанными единоборствами очевидна. Тем не менее, корни названия шестиугольника для миксфайта иные. «Рэйдж» на самом деле не что иное, как сокращение от «ринг» и «кейдж» — клетка. Несложно убедиться, что при создании новой площадки для поединков заимствованы не только части слов, но и части конструкций. «Сейчас, конечно, вы видите, он не до конца сегодня доделан, потому что мы именно и собрали его специально, чтобы посмотреть, где-то канат длинный, где-то… Ну, то есть его надо отрегулировать сейчас, знаете, как любую вещь, новую, надо немножко отрегулировать. Как бы вот там вот канат еще нижний, сетка нижняя не, не закреплена, она будет жестко закреплена, чтобы ну, бойцы не могли, как бы не имели возможности ну, вываливаться из-под -из нее». Уже в ближайшее время «Шестиугольник» должен стать узнаваемой отличительной особенностью турниров М1. На взгляд авторов идеи она сделает поединки еще более динамичными, хотя на первых порах спортсменам понадобится привыкнуть к новым условиям. Конечно, в идеале лучше было бы тренироваться именно в тех условиях, в, условиях, в которых ты выступаешь. Но если нету такой возможности, то всегда можно что-нибудь придумать и имитировать это, эти условия. У ну, себя в залах придумать. Также можно работать около стенок мягких, и тем самым имитировать сетку. Дать однозначный ответ, кому шестиугольник понравится больше, ударникам или специалистам в борцовской технике, сейчас спортсмены, наверное, не смогут. Точно так же не торопятся они предлагать собственные дополнительные опции для новинки. Ну да. Такие выводы делать после того, как ты его уже лично опробуешь непосредственно в бою и почувствуешь непосредственно все минусы и плюсы этого ренга, тогда можно уже о чем-то говорить. Пока так визуально все красиво, хорошо сделано. Посмотрим, как на практике. Первую проверку боем, а точнее боями, рейдж пройдет уже через три недели. Дебют новой площадки намечен на 9 апреля, когда в шестиугольнике начнется весенняя битва. Станислав Федоров, Михаил Гепнер, Алексей Чубка, Вести Спорт, Петербург.